Всем привет дорогие друзья! Прежде чем вы посмотрите мой следующий проект, хочу вам рассказать одну новость. Я долго думал, что делать мне с моим каналом. Продолжать впихивать туда Виктора Александровича с Витюшей э, мимо резьбы, либо не продолжать. И все-таки я решил, что не стоит портить этот канал этими персонажами, но и не стоит от них отказываться. На этом канале я хочу продвигать свое мастерство, свои проекты, делиться своим опытом. Вот. А на следующем канале, которым я открыл для Виктора Александровича Витюши, который я даже уже и назвал «Жизнь обычных столяров», хочу снимать Виктора Александровича и Витюшу. По вашим комментариям я все-таки понял, что вам нравятся такие ролики, потому что посмеяться любят все. Ведь смех продолжает все-таки жизнь, вот. Потому и приглашаю вас на этот новый канал. Заходите, подписывайтесь, будем снимать Виктора Александровича, Витюшу, очень такие комедийные ролики, вот, и будете, как говорится, наслаждаться просмотром. А вы сейчас уж сажитесь поудобнее и смотрите мой следующий проект.